Тут, ребята, я вам хочу сказать секрет, потому что вот тут большая вау. Это большая коробочка, это большой вау, да, да. Всем привет! Мы на канале Принцесски из Италии. И сегодня у нас вот такой Вол огромный. Я бы очень мечтала. Да, вот у нас такой огромный, ребята. Лол amazing Сюрприз. Это сумасшедший просто набор. Здесь 70 сюрпризов и 14 эксклюзивных куколок. Здесь получается две семьи. Даунтаун и Аптаун. Будем открывать? Вот это так и подожди, не торопись. Не торопись. Давай, вот здесь вот инструкция. Смотри, здесь номера можно будет искать. Потому что вот, ребята, здесь инструкция. Это город. Где живут эти две семейки? Ну что, давай? Первый номер надо? Один! Один! Ну-ка давай посмотри внимательно. Вот тебе это! На... Тебе надо, наверное, встать. Вставай. Давай, доставай! О, что это? Нет, там ничего нету. А, вот у открывай. О. Я буду тебе доставать пакетики, о, ладно? О, о, о, о. Что это, ребята? Это uh -huh, little... такая сладкая, посмотрите, ребята, какая она милая, голубенькая сучка, голубенькие трусики, маечка, супер uh -huh. просто, милашка, посмотрите, какая она милая. Теперь так, он... теперь номер? Два! Вот он уже, я его вижу. Вот он, два вылазит из тучек. Это небоскребы, которые из тучек видно. Вот, вот. Откр... Давай я тебе буду доставать пакетики. Это крыша какого-то домика, небоскреба. И это тоже пакетик какой? Голубой. Ух ты, ребята! Какие моднячика, блучище, туфелька. Это наверняка для старшей сестры. Да. Лол, сюрприз, для, да. для модницы. Теперь у нас момент три, ребята. А вот. где он три? Вот. Ух ты, молодец! Как ты быстро увидела. Это тоже. Это у нас что? Это какой. А, это парикмахерская, наверное. Посмотри. Да. А как вот. же ее вытащить -то? Ну-ка, ну-ка, никак она не хочет вылезти. во два. Нам надо только номер три. Ай, правда. Нам вот. Номер три это вдоль дороги какой-то. Да. О, а здесь другой пакетик. Черно-белый, да? Да. Вау, ребята, Ух смотрите. Какие да. Это для какой-то малышки, да? Да. А теперь у нас номер 4. Подожди, 4? Да, да молодец. Господи. А там какой? 34 был. Давай, 4, он тоже с небоскреб какой-то. Вот, давай. Если мы хотим попробовать это. Тут опять, тут опять голубенький. Голубенький, это, наверное, разделяется по семьям. Да. Ой, какие красивые ребята С пумпошками поставь их сюда Смотрите, какие туфельки с пумпонтиками Беленькие, черно-белые Да С пумпонтиками А теперь у нас 5 Тоже небоскреб Ух ты, там еще сюрприз внизу А это у нас маечка Это, наверное, комплектик Видите, вот эта маечка черно-белая и тоже пакетик черно-белый. Давайте посмотрим, что Это там. какой номер? Это пятномер. Это номер 6. А почему тут 5? Ага, это был 6 внизу, О, ты открылась. Тут кукла! Тут кукла! Да. Тут кукла! Вау! Какие! А посмотрите, что. у него одно ушко белое, а другое коричневое, какие у него замечательные! Челочка заплетенная, это, это а мальчик. вокруг глазика коричневый. О, и замечательные такие пятнышки. Ребята, а это мальчик. Это, это мальчик. мальчик, да? да а и у и него будет... нет имени? Mm. Нету. А теперь, вот, думаю... теперь нам надо думаю, убрать тучи и спуститься на следующий этаж. А теперь вы здесь спали, какая Ты... молния. Тени, давай. И мы попадем на следующий уровень. Мы опустимся вниз. Под облакам. Давай я помогу. Оп-пла. Поднимаем. Алина готова? Да. Раз, два, три. Ребята, смотри, что здесь. Вот давай покажем тоже ребятам, чтобы да. им было видно, какая здесь красотища. Ребята, я сейчас вам скажу очень секретик один, ребята, потому что... Посмотри, вот... здесь даже театр да. есть. Вот здесь билеты продают, театр. Да. А вот кукла бассейн. Да, бассейнчик такой замечательный. Что здесь? Вот кемпинга их нет. Да, вот тут, ребята, я вам хочу сказать секрет, потому что вот тут большая лол. Wow. Это большая коробочка, это большой лол, да, да увидим? И... Вот здесь много-много всего эти дорожки, они, видишь, показывают нам номера. Mm -hmm. Ну что, давай искать номер. Ребята, 7. вы уже заметили, где номер 7? Мы еще нет. Можно мы повернем, чтобы нам было виднее? Да. Давай, надо срочно искать номер семь семь семь семь семь семь семь семь семь. Вот молодец, умничка, mm. давай я тебе открою. копейки. Да. Вот еще пакетик и опять голубой. Да, бело голубой, да? -у -у, это... Вот это, это для мальчика, наверное, да. фрак, да, чтобы они ходили потом в этот театр, да. у них же какое-то открытие, супер да. супер выступление. А теперь, ребята, восемь! Да, да, да, да, да. Где восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь, восемь. Ищи быстренько. Мне... Глаза стик мой. Спрятался восемь. Нет. Да. 9 вот, будем знать где девять, ну восемь Восемь Так, ребята, помоги Вот она, смотри, О. спряталась в да. луже да. С утятами, смотри, восемь спряталась да. Так, это что-то коробка такая Она Видилась? тут приклеена, чтобы не упасть Давай, давай я открою А ты будешь пакетик открывать Ой Давай посмотрим, что я уже знала, что Опять там. Опять голубой пакет. Вот я! Вау, я, знала, же, я знала, что показы. это Я знала, что это девочки были. А они черные с синим ободком. Так, номер 9 мы уже видели. Да. Вот он. Так, давайте я наверное смогу. Так, тут для мальчика. Туфельки, показы, милашки. Вот они, ребята, какие туфельки. Да, красиво. А, а ты а... пока смотри, Алина, 10, пока ребята смотрят. 10, 10, 10. 10, 10. Смотри, вот он спрятался под девяткой. О, да. Давай я достану. Вот он. О, о, тут о, там еще. А посмотри, тут, наверное... Вот, видишь, 11 это значит вниз, показывает нам, что здесь, как и всегда, куча сюрпризов. И надо быть внимательными, когда открываешь очки. Это, наверное, для мальчика или для девочки интересно. Посмотрим, это как. Для на... девочки, думаю. Да. Тут квадратик, а тут открываем. Опять. Синенькая, это значит, а нам надо было, кстати, разделять, наверное. А сюда для одной семьи голубенькие сюда. Ага. А мы их все перемешали. Эх. Это пока открою. Вот. Что -то, что -то. А, ш... Ух ты! Куин! А -а -а. Королева! Смотрите, это заколочка для большой. Да. Давай ее 11. положим с этой стороны. 11. 11 мы уже открыли, он был внизу. Значит, теперь 12. Да, 12 это уже нелегко, потому что я не Смотри, я нашла 13. Вот он здесь большой что-то И 14 внизу Вот 12, смотри, а -а -а. это storybooks это, это магазин Я сама открою, можно, мама? Книг можно Это сама. у нас какая-то умная должна быть Кто это? Это, наверное, лялечка? Нет. Лялечка? Нет Черно-белая положим потом сюда Это, наверное, ой Еще одна заколочка мы не видели Ребята Это для, для голубой семьи Расческа. Это серия ОМГ больших куколок, да? Это для черно-белой семейки. Так, теперь 13 большой. Подожди, а посмотрим, что это вообще? Это тоже какой-то небоскор... Посмотри, это бассейн с шариками, как вам нравится, да? А я уже видела. Это 14, видишь, 14 вниз. Сначала открывай 13, смотри здесь как надо. О, смотри, еще одна фотография. Это вот такая лялечка у нас будет. Ребята, да. какая милая. Я Посмотрите, какая у меня прическа. Розовые волосы, супер моднячая прическа. Вообще, носочки, милашка okay. с голубыми это тенями. Я, ты видела? Это я... Да. Это, это какая у нас сестру. была? Черно-белая да, наверное? Да. Не я думаю. Ну, я думаю, мы потом разберемся. да? Okay. Так, фотографию. Так, теперь... 14, да. был внизу. Ребята, это бутылочка, ребята. Да, ты уже такая хитрюска, знаешь. Да. Да? Видите, я же говорила, что это бутылочка. Это для, для кого-то из семейки. Черно-синий. Так, так, теперь... Теперь какой после 14 идет номер? 15. 15, это вот этот? Нет, нет. нет, это 44, 15, это 1.5. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ищи. <на Pie> <м messaging> вот он. Это агентство туристическое. Я это они откуда-то прилетели, наверное, да? Да. Нет, посмотрим. Опять черно-белая, вот, это для мальчика, наверное, для каскадера какого-то у нас прям каскадер черно-белый был. А вот тут теперь вот это. Номер 13, да? Да Что-то... Это браслетик будет. Браслет такой красивый, смотрите, это для старшей сестры, красавицы-модницы Так, это опять черно-белый, Да, да? Теперь у нас номер 15, 16, 17, смотри кто там? давай бери, узнаем кто же там А что это такое? Это просто дорога Давай ездим Вот еще одна фотография Это, да, я знаю, я знаю, я знаю, это вот такая собака Мама какая милая, ребята, вы только посмотрите. Это собака или кошечка? Это кошечка. кошечка. Ты что, а. посмотри, какая, какие у нее розовые волосики. Это наверняка ее питомец. Да, это ее. Вау, милый, какой. А теперь какой, какой. Это она по дороге гуляла, да? Да. Теперь 18, 1,8, и Вот он да, спрятался. Да. Это у нас от театра. Теперь театр. кто же у нас там в театр пошел? Это наверное, на... Они так хорошо приклеены. Что даже? Что-то у нас опять голубенькие пакетики, да. ребята. Ключ! Это ключ, чтобы открыть большую куколку, сюрприз. Да. Ну, давай отложим его в сторону. Нам он потом понадобится. Теперь 1.9.19. Вот. Вот умничка, смотри 19, а внизу 20, надо внимательно, когда да. открываешь, вот он спрятался, давай сначала 19 откроем, опять черно-белая семейство. Чертики! Чертики! Это... Дома... А, это юбочка, да? да? да. юбочка для мила. А теперь вот это 20. 20. Два. Голубенький. Голубенький. Это значит, надо будет в ту сторону положить. Это да. то. Помоть? Давай. Да. Ох. Ох, как она не хочет открываться Вообще, ребята, вот туфельки Какие красивые Беленькие Это, наверное, для мальчика, да? Посмотрим потом <связанная> да А Голосинки. теперь какой? 21, вот он рядом с кем спрятался 21 Я знаю, как его открывать Вот так Берем пакетик, ребята Это у нас Что это было? какой-то А, это театр Это что? -то для театра тут. Юбочка! Синенькая опять-таки. Это все от одной семьи с какой-то. Да. Теперь какой? Так, не помню уже, но ребята. Двадцать два. Двадцать два. Два и два, да? Вот, молодец, Алина какая-то у нас. О, это большой. Ну, это... Ха, попробуем ее не отклеивать. Это, это, это, ну, кто? А тут фотография есть, наверное. А, есть молодец. Умничка. Да, мальчик, фотография мальчик! Мальчика! Вот такой мальчик. Вау! У нас. Вы посмотрите, ребята, здесь у него написано лол. Вот у него молния, здесь татуировка. Но у нас мальчик моднячий. Просто вообще. Просто супер модник Смотрите, у них одинаковые волосы. Одинаковые косички. Угу. Это его питомец, наверняка. Да, а теперь какой? Теперь номер 23. Вот он! Подожди, посмотри внимательно. Здесь 24. Вон там внизу спрятался. Надо внимательно открывать. Доставай. кто кто же, кто же, кто же у нас? Очки большие. Очки. Большие очки. Да. Вау, ничего себе очки какие крутяшные. Это точно для старшей сестры. Да. Это у нас черно-белая. Так, номер двадцать. Ау, это маечка. Маечка для братишки или сестренки тоже каскадерская. Да. Вот эти у нас черно-белые, они прям каскадеры. А теперь какой? Теперь номер двадцать пять пять. Да. Вот Нет, это 2,5. Да, это 4,5. А нам надо два и пять. Молодец. Где? Вот он спрятался. О -о -о -о -о. А 3. его просто надо открыть. Если он приклеенный, значит его надо открыть. 2. Мы отдирали, но похоже их просто надо оставлять. Шотики голубые, ребят. Ух ты! А какая? Это значит с голубенькими, значит уберем сюда? Теперь номер двадцать шесть.